Желаю, чтобы сердце не устало от жизненности пройденных дорог, чтобы путеводная звезда сияла и счастье приглашала на порог. Желаю, чтобы в радости и в горе душа всегда искрилась добротой, а помысла и действий славных моря блескалась в этом мире чистотой. Желаю, чтобы теплились надежды и в радости горели в них года, и чтобы в зрелом возрасте, как прежде, Желания юности входили навсегда. Желаю, чтобы в нежных чувствах вечно Сверкала буйноцветия весна, Чтоб нежность обнимала бесконечно, И чтобы в них не наблюдалось сна. Желаю, чтобы в здоровье и удачи По жизни отдаляет резный срок, Когда прошли лишь так, а не иначе, И милых глаз светился огонек.